— Павел Николаевич, вы могли прокомментировать а, вот, те слухи, которые говорят, что вы и Бондаренко решили хлопнуть дверью, покинуть КПРФ? Вы ну, же это... недавно говорили, что вы только собираетесь вступить в регион? Да, я... я еще не вступил, чтобы покинуть. Нужно понять. Но, но, с другой стороны, в последнее время участились вот эти провокации, которые направлены на то, чтобы внести раскол. Они и до выборов были, а особенно после выборов. А люди, я так понимаю, близкие к власти, потому что ну, нет конкурентов у КПРФ, кроме партии власти, и власти как таковой сама. Все они пытаются как-то нести раскол или очернить членов КПРФ. И вот это все, ну скажем так, абсолютно видно, что подстав подставленный, скажем так, случай с Бондаренко, когда там, ему приписывают хулиганство. Рашкин, которого задержали с помпой в 4 утра. Причем приехали все сразу и в одно место. Ну, понятно, что это все было спланировано. И ситуация с совхозами Ленина, где мы абсолютно отвязаны. Суды, которые вообще на закон не смотрят, смотрят только на желания каких-то рейдеров. Все это видно, что усилия направлены на раскол в КПРФ, на ее дискредитацию, они предпринимаются очень серьезно. В том числе вот эти вот фейковые новости, которые мы увидели за последние несколько дней. Вот то, что мы с Николаем Николаевичем Бондаренко каким-то образом пытаемся отойти от КПРФ, этого и не было, нет и не будет, никто не дождется этого. И то, что вот последнее там вот выступление Непонятно кого, то есть это тоже спланированная провокация, когда фотография моя, а я тут, оказывается, какому-то журналу «Шпигель» какой-то… В... не давали, кстати? Не иностранному... Журналу «Шпигель» в момент избирательной кампании интервью я давал, но касалось оно именно того, как меня сняли с выборов и больше ни о чем не говорили. Вот. Ну и говорили, конечно, еще о том, что КПРФ – единственная оппозиционная партия, но это знают уже все. Без исключения, что действительно КПРФ показал очень хороший результат на выборшем, а консолидировал большое количество людей. Я вот. об этом журнал Спигель написал. Но то, что было подложено к моей фотографии, и никакого отношения к вообще никакому интервью не имеет. Тем более голос закадровый был такой, что без слез нельзя его слушать. Вот. Нет, ну все это провокации. Провокации направлены на дискредитацию членов КПРФ, людей, которые их поддерживают. Ну, мы видим, какое давление сейчас оказывается на всех без исключения, в том числе и депутатов, Государственной Думы, депутатов, законодательных собраний регионов. Это типичная реакция, к сожалению, людей, которые не умеют строить диалог, а начинают путем дубинок или каких-то репрессий пытаться исправить ситуацию. Исправить ситуацию нужно путем принятия новых законов, которые позволяют улучшить жизнь населения. А путем репрессий вы ничего не улучшите. Поэтому рано или поздно, конечно, правда найдет, скажем, какое-то выражение. Другое дело, что мы, к сожалению, пока оказываемся в таком усиленном давлении, нашего хозяйства одно из первых, которая пострадала и, и страдает за то, что люди, коммунисты, да и мы говорим правду. – Какие-то судебные решения в последнее время принимались? – Слушайте, я могу только одно сказать, они настолько неадекватны, что даже не объяснишь, вот, например, мы оспорили оценку судебного пристава, потому что судебный пристав посчитал, что совхоз Ленина весь вместе, вместе со всеми объектами с землей стоит 3 миллиарда. Именно этот же суд, Московский областный арбитражный суд, принял решение, что только за то, что я якобы незаконно внес уставный капитал, не я, конечно, а совхоз, потому что было решение общественного собрания на эту тему, 18 гектар земли принес ущерб миллиард, Причем мы наставили на экспертизе, никто эту экспертизу не провел, то есть суд уже принял решение, что 18 гектар стоит миллиард. Ну Тогда сколько стоит 1800 гектар? 100 миллиардов. Значит. И плюс еще у нас основы фондов только по балансу на 9 миллиардов. Значит. И не может совхоз стоить, он даже по кадастру, Земля стоит больше 5 миллиардов. Вот. Не может совхоз стоить 3 миллиарда рублей. Но почему-то суд вчера отказал нам, в, скажем так, оспаривание оценки. И на голубом глазу, даже поскольку нет отчета, то есть даже отчет не был представлен, подписанный оценщиком. Оценщик не явился, что он год не является в суды. Ты суд принял что нам нужно отказать в иске. Что он там напишет, я не знаю, но это был первым шоком. А вчера же еще вдруг ни с того ни сего судья принял решение, что все акции всех акционеров нужно переспределить в компанию Ротагра. Почему, понять никто не может. Это все, что сейчас вот суд принят решение, в вашу квартиру перераспределить в сторону, там, не знаю кого, жителя, или там, полихата, наверное, или депутата Сабда. Почему? Непонятно. Правда, есть интересные наблюдения. Судья принимает решение, рыдала. То есть на нее так надавили значит, ну, все мы люди, что она слушала дело, плакала, заморкалась, значит, но в результате все-таки через три часа вынесла вердикт. Мы и с ним ознакомимся будет. Понятно, что это опять абсолютно неправосудное решение. Но, вы знаете, мы привыкли уже к этому. Как можно, например, между супругами делить акции, в том числе разделить акции совершенно чужих людей? Ну, моих замов или детей. Как можно на основании справки, которая уже судебная экспертиза показала, что справка о невалидности, она выдана неправомочно две трети отдать имущество моей бывшей супруге, которая ни дня не работала в совхозе. Как можно принять решение вот по этому миллиарду, Это деньги все пришли в совхоз, еще половина земельного участка вернулась, экспертизы никто не проводил, но вдруг вот такое решение принято, и я теперь вынужден обращаться к людям с просьбой помочь совхозу, потому что мы только от этого решения, только вот перечислением больше 150 миллионов перечислили, налогов. То есть Рота Агро делает все для того, чтобы мы обанкротились. Общая сумма ущерба, которую нанесла Рота Агро за эти два года, уже больше 200 миллионов рублей. Вот. И мы всем заплатили. Mm. И все, что они делают, арестовывают наши земли. Они уже три года у нас арестованы по ходатайству вот этих рейдеров. И то, что они оккупировали дворец скульптуры, и то, что они всячески запрещают не решают проводить общие собрания оспаривают любое действие. Все, что они делают, они сейчас поставили под удар всех работников совхоза. И жителей, кстати, тоже. Они вдруг решили, что совхоз продавал квартиры дешево. Хотя мы продавали по рыночной стоимости. Точно так же, как все остальные. И гораздо дороже, кстати, чем пригород лесной, где тоже рота а, имеет а, участие в капитале. То есть вот, она там совладелец этого самолета. И, в общем, это структура, которая застраивает пригород лесной. Все это вместе, говорит только об одном – «Рейдерский захват» развивается. Конечно, они поставили под удар всех работников «Сахвата». Они сделали все для того, чтобы все мои родственники, близкие люди, друзья, все оказались в судебных заседаниях. Сейчас у нас больше 18-19 судебных заседаний только на тему, что якобы мы что-то неправильно делаем. Причем оспаривают они сделки, начиная с 2011 года. То есть, уже 10 лет прошло. Любой суд должен был отказать по сроку в давности, по, ну, по другим основаниям. Они, кстати, в суды представили фальшивые отчеты оценочные. А когда их на этом поймали, когда вызвали оценщиков, они сказали, что они эти отчеты не писали, надо было возбуждать уголовное дело по факту мошенничества. Нет, судья ничего не сделал. Она продолжила осмотрение дел. Хотя должна была закрыть эти дела, потому что нет оснований. Вот. И мы понимаем, что на стороне рейдеров, суды, правительство Московской области, муниципальные вот эти вот служащие, которые, что не видно, что дается культура, принадлежит совхозу, наши дети занимаются в приспособленных помещениях, а мы не можем капитальный ремонт провести. Потому что, видите ли, какой-то директор центра культуры запрещает проводить капитальный ремонт. Вот. И там охранников спит. До восьми человек они там ночевку, ночлежку устроили им просто жить немножко судя по всему. И там сейчас находится мархамка, показывают, как они через окно лазят, как они там пользуются всякими да, присланиями. Поэтому все, давление на нас нарастает. Но вот эти вот все провокации, которые мы вначале говорили, я имею в виду по телеграм-каналам, поэтому это все зрение одной цепи, это все одни и те эти люди нанятые рейдерами, роты аграми, всякими колехатами и прочими шушеры, которые напал на совхоз. Наше дело правое, когда-нибудь мы победим, но очень тяжело. Сейчас. Но вы борьбу прекращаете? Нет, нет, нет, нет, нет, мы не сдадимся, врагу не сдается наш гордый враг. Другое дело, что у них огромная сила, в руках у них судебные приставы, вот, правительные органы. Судебная система, прокуроры, и все это, по администрации, кстати, это же надо понять, почему нам три года уже больше не дают разрешения на пристройку в школе, кто запрещал торговать земляникой совхоза? кто не дает разрешения на то, чтобы мы торговали, кто всячески ставит палки в колеса. Кстати, тут интересно, Московская область пытается изъять земельные участки, мы не против, чтобы под дорогу изъяли земельные участки. Вот когда они оценивают прямо рядом земельные участки с тем местом, где вот я теперь должен должен миллиард, то они, оказываются стоят в тысячу раз дешевле. Понимаете? Мы говорим, подождите, но если вы уже оцениваете этот земельный участок в миллиард, тогда оцените точно так же и соседний земельный участок для изъятия. Нет, вот там в тысячу раз меньше цена. Вот это политика двойных стандартов по отношению к совхозу Ленина. Конечно, постоянно у нас тяжелое экономическое положение, но иногда мы работаем, налоги платим, зарплату выплачиваем. Я думаю, что и к Новому году все получат и подарки, и премии, и все как положено.